Серая тяжесть Между правдой и ложью, где истина спит Где сумрак, гарант равновесия Там от начала эпох серый огонь горит От тверди земной и до поднебесья Наш путь, то лишь тонкая нить Судьбой, сплетенной однажды Но выбор не прост, знанием жить утоляя души нашей жажды во тьме, как и в свете огонь, Но мраком огните дышат, и холодом жалят ладонь, Сквозь сердце душу душит. На схожести пекло ставит игру, Но в мире зеркал отражение врут, Как роза с шипом венчает иглу, лживые сказки, что ведает плут Хитрые лукавы, темные сказы, Гонящие в путь по боли костям губительных. Вставлений фразы, ведущей к еще глубже мирам, Но даже пройдя тьмы лабиринт, По сотням мирам кругов пекла, Едино дно зерогонь горит, Но от души туновение ветра.